Армянская семья выдавала себя за азербайджанцев, мкрчан, стали гасановыми. В Германии была разоблачена очередная наглая ложь и афера армян. Как сообщают германские СМИ, одна армянская семья в составе из шести человек, бабушки, отца, матери и троих детей, притворилась азербайджанцами, чтобы ускорить процесс получения вида на жительство в Германии. В сообщении отмечается, что члены данной семьи, Уничтожили свои документы по прибытии в Германию и представились как гасановы. А они надеялись, что запрос немецких миграционных служб в Азербайджан останется без ответа, из-за несуществующих имен и фамилий. Он говорит, я тебя спрашиваю, сволочь, армянин или нет? ты то бум бум бум бум бум бум бум Он говорит, армянин, отвечай, достану тебя из могилы, если ты. Он говорит, армянин, но очень голодный. Но прошение так называемых Гасановых, на получение статуса беженцев было отклонено. Семью мошенников разместили в городе Вормс и даже начали платить пособие. Но, как известно, все тайное рано или поздно, становится явным, обман раскрылся, и выяснилось, что это вовсе не Гасановы, а Мкрчаны и Халатяны. А детей зовут Нелли, Митаксия и Геворг. Помимо этого было установлено, что женщина, выдаваемая за бабушку, на самом деле не является родственницей семьи. Разоблачение лишило армянскую семью каких-либо шансов остаться в Германии. В итоге вся семья была депортирована в Армению. Мэр Вормса, Ганс Яхим Касубек, заявил, что все происходило по закону, а дети пострадали из-за мошенничества их родителей, полицейским и сотрудникам миграционной службы, пришлось нагрянуть к отказывавшимся покинуть Германию аферистам, к так называемым беженцам ночью, чтобы они успели на утренний рейс. Согласно сообщению, в настоящее время самозванцы живут у родственников в Армении. Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, Таких случаев очень много когда армяне проворачивают разные аферы, представляясь азербайджанцами. Зная об этом, уже все мировое сообщество держит ушки востро, когда речь заходит про армян.